Привет, студенты! Смотришь свежий выпуск новостей студенчества, которые наша команда «Универ подготовила специально для тебя. А с вами я, Елизавета Юфтефеева. Сегодня ты узнаешь. Академия наук Китайской Народной Республики познакомилась с учеными КФУ, к чему теперь приведут пути сотрудничества. Российский журналист Андрей Максимов провел сразу два мастер-класса для студентов и преподавателей КФУ. По миру шагает ночь музея, в КФУ оживают студенты прошлого. 19 мая в Корстене состоялось пленарное заседание «Казан Саммит» и выставка «Раша Халяль Экспо». В выставке принимает участие порядка 50 производителей со всех уголков России и зарубежья. Центральное место среди них по праву занимает Казанский федеральный университет. Ильшат Гафуров представил вуз на площадке «Казан Саммит». Как отметил президент Татарстана Рустам Миниханов, общими усилиями в республике создана ведущая международная платформа для реализации совместных проектов. Не первый год российская наука привлекает внимание ученых Китайской народной республики. Знакомство с научными разработками Татарстана делегаты начали с Казанского федерального университета. Куда приведет дорога совместного научного прогресса, расскажет Аделя Шимилова.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 С 18 по 20 мая в КФУ проходит 25-я ежегодная конференция международной организации «Не спаси». Наш корреспондент побывала на месте событий и пообщалась с гостями конференции.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 Сегодня татарстанские журналисты празднуют профессиональный праздник – День печати. Мы поздравляем наших коллег. А серия мастер-классов для студентов и преподавателей Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ продолжается. Каждый раз спикеры удивляют широтой и глубиной рассказываемых тем. На этот раз КФУ посетил российский журналист, писатель, драматург, телеведущий, театральный режиссер Андрей Максимов. Уже не первый раз в рамках мастер-классов начинающие журналисты приходят послушать приглашенных известных гостей. Очередная встреча с российским журналистом состоялась 19 мая в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ. Спикером же выступил российский публицист и телеведущий Андрей Максимов, начав с резким высказыванием о понятии журналиста. Чем отличается журналист от нормального человека? Он отличается тем, что ему люди интересны. Если вы сидите в компании с незнакомыми людьми и не разговариваете с ними, значит это не ваше дело. Вы можете быть философами, писателями, кем угодно, но вы не журналисты. Это первый момент. И второй момент. журналист это человек, который умеет разговаривать. журналист это человек, у которого подвешен язык. Это талант. К сожалению, это талант. То есть он либо дается человеку, либо не дается человеку. Продолжив свою мысль, Андрей Максимов обозначил, что у журналиста должны быть вопросы к любому человеку. И общение имеет три цели. Получить информацию, дать и получить от этого удовольствие. Если вы не берете интервью повседневной жизни, вы не сможете его взять ни, ни, ни на экране, ни для газет, ни для кого. Если вы не умеете задавать вопросы, если вы не умеете слушать, я уверен, что среди вас таких людей нет, но я на всякий случай, то тогда невозможно этим заниматься профессионально. Интервью Американцы посчитали, что 80% времени человек тратит на то, что он берет интервью. Также 19 мая состоялся еще один мастер-класс российского журналиста в КСК КФУ «Уникс», где аудитория была значительно шире и разнообразней. Андрей Максимов говорил о желаниях и выборе деятельности человека, что каждый сам волен выбирать, чем ему заниматься. А философские взгляды разбавлял примерами из жизненных ситуаций. Вы живете в том мире, в котором хотите. Ни преподаватели, ни родители не могут создать для вас этот мир. Вы живете в том мире, в котором вы хотите. Человек всегда делает то, что хочет, и всегда отвечает за то, что он делает. Елизавета Владислав Михневский, Роман Самарин, Международный день музеев уже пару дней отмечается в Казани. Все желающие в эти дни могут совершенно бесплатно посетить музеи города, где проходят выставки, перформансы и викторины, посвященные этому празднику. В одном из музеев Казанского федерального, например, прошла целая театрализованная экскурсия. Услышать монология Льва Николаевича Толстого, узнать о репрессированных гениях тогда еще Казанского государственного университета удается не каждому казанцу. Такую возможность получили слушатели театрализованной экскурсии Ночь еще живых студентов, которая прошла в Международный день музеев в Казанском федеральном. Необычная экскурсия для горожан стала заключительной работой студентов-музеологов по курсу театрализации культурно-образовательной деятельности. Мне бы хотелось, чтобы именно. Студенты-музеологи освоили бы экскурсию по университетскому комплексу. И именно они бы показывали университет, проводя экскурсию КФУ «История будущего». Ведь лучше студента, который учит, учится в университете или учился в университете, никто о нем рассказать не может. Студенты долго готовились к этому дню, прослушали несколько вариантов экскурсии, выбрали героев, по много раз корректировали сценарий и диалоги, будто вдохнули жизнь в историю, которой уже более 100 лет. Было очень интересно это все готовить, в особенности искать информацию, читали книги, все это анализировали, потом в итоге составили диалог, чтобы было все в интересной форме, чтобы люди не скучали. А люди не скучали. По залам и коридорам университета прошли десятки гостей с благоговением, слушая истории студентов. Мне очень понравился сегодняшний проект, я не ожидала, что студенты так интересно, познавательно расскажут историю университета. Я сама живу в Казани с рождения, можно сказать, но в университете буквально второй-третий раз. Была приятно удивлена, узнала для себя очень много нового и хочется продолжения, чтобы нас приглашали студенты на свои такие мероприятия с удовольствием в предыдущий раз. Анастасия Иванова, Роман Суамарин, Универньюз. На этом выпуск подошел к концу. Отличного вам настроения. Пока-пока.